его обильное благословение. За обильные благословения. Я уже как 26, 26 лет как пастор. И, и верующий с 191 -го года. И сам вероваш от 1996 -го года. И вы знаете уже есть такой интересный христианский опыт и ведь интересный христианский опыт, что всегда когда мы переходим на какой-то новый уровень винаги, когда мы на новый ниво, бог начинает обновлять наше снаряжение и <свят> бог наши и это обеспечение оно всегда сверхестественное и твои вот, вы наверное видите микрофоны и вижу, микрофони. На сегодня мы последний раз проповедуем по таким микрофонам с проводами. Может быть, через с кабели. Потому что нам пришли новые микрофоны. Новые а, это был подарок. И это подарок? Ну, кстати, от, подарок от беженцев. Подарок от беженцев. <laughs> и я в этом вижу большую славу. И славу. Я вижу, что беженцы не только прибыли на эту землю, чтобы укрыться. Но я верю в то, что ну, речь идет, конечно, о христианах. Те, которые христиане, они прибыли на эту землю, чтобы стать благословением. Для этой земли. За тази земя, для болгарской земли. За земя. И вот один из беженцев подарил нам новые микрофоны Шуры. И один из беженцев мы уже их увидим. И это видим. А, и а, сразу у нескольких семей появились машины. И семейства да имат Но я не могу говорить про други, за другие семьи. Не да за други Но вот а, мою семью Бог реально конкретно благословил. Но Просто я захотел. Поисках. Просто помолился. Се. Но где-то это была моя мечта. мечта. А у меня сегодня джип. джип. Но я хотел иметь такой, знаете, настоящий джип. Но я да истинский джип. Ну, такой вездеход. <кой> чтобы туда можно было загрузить все свои гарпуны. за <как> Арбалеты, да? <как> Потому что я и ну, такой подводный охотник. За что охотник? И люблю, ну и так, в будущем стать охотником даже. И мечтаю, достану И чтобы этого бейц. джипа на все хватило. И, то -то джип, и вот в нашей семье так бывает практически всегда это. Я могу привести десятки примеров. И в наше семейство много много примеров. Приезжает человек из Софии человек от София. Уже наш приятель. Вечер, от приятел. Болгарин. Булгарин. Один из наших благодарных пациентов. И благодарных пациентов. Что Я работаю как доктор. За что работаю как и он прибыл на очередной курс терапии. И то глут... что я пытаюсь поменять машину. И, научит, да меня и он мне говорит. Ты знаешь, мой друг как-то за, э, за, был запален, и той был запален. <laughs> стать охотником. И ловец. Он купил себе много оружия <laughs> и купил себе крутой джип. был новый. 200 Тогда он был новый. В нов. 2017 году это произошло. 2017 год. То есть пять лет тому назад. Начал он ездить по местам и охотиться. И то я започнула потува в различных местах и до сих а, да, Ну понял, что это такое занятие довольно непростое. <со> внимание не лес, ну? Нужны колоссальные усилия. Требует И вот даже если ты пострелишь какую-то дичь. Дури, аку а, нечто, На тебя работает целая дружина. Работишь, то дружина? Ну, например, пострелили кабанчика. Аку подстреляшь э, глиган. глиган и потом это делят на всю команду и твас поделят за целый экип и, даже если ты его подстрелил у тебя останется маленький кусочек мяса ты можешь само малко от ну как-то как-то он в один момент он просто разочаровался и в один момент той се разочаровал он говорит, и он этот джип решил продать. И той решил да джип. А такую большую машину никто не хочет покупать София. Но гулям, куа, да в Софии. Говорит, Ты хотел бы себе джип? И то и, скинь, скинь и казва, пройти снимка. Он скидывает снимок. Но ну, это вот это прямо, это знаете, это прям не на сердце. И снимка сердце ми. Ну, это настоящий джип. Истинский джип. Ну, там, Большой, конечно. 5 метров 5 метра, 20 сантиметров везде ход там тысячи опций. Има хиляди опций пробег всего лишь 70, 70 тысяч километров и то пробегом его само 70 тысяч я говорю ну э, сколько он стоит я спью там сколько струва говорит, ну стоит он но, но я договорюсь но а что э, Потому что это очень богатый человек. За что -то много богатый человек. Он может тебе просто вот так, ну, большую скидку сделать. Гуляму на Потому что эта машина ему больше не нужна. За что -то той не нуждай, вот, вот начали разговаривать. И ну, не буду долго говорить. Я говорить много эта его. машина уже наша. И, наша. И я просто за это, я вижу в этом Божью руку. И, вижу там И именно это мне нравится что Господь заботится о нашей семье, и что просто вот так вот, просто захотел, просто и, такая на, бери, и вечер можно она твоя, землю. И вот вчера ее уже пригнали, мы смотрели. Вчера вечер... ну, мощная такая машина, Много конечно. Но главное, что она практически новая. И, -важно то, почти нова. и на ней можно ездить везде. И на ней можно на везде. И сегодня э, мы хотели немножко еще сказать о надвигающейся конференции, И несколько за И2, которая называется Трес Диас". Трес Диас. Со всего мира приедут спикеры, цели свят, что спикеры пастора, проповедники, пастори, служители, проповедники служители, э, служители Южная Корея, Корея Израиль, Израил, Америка, Америка с Россией, Русия, с Украиной, с Казахстаном. Казахстан. Много-много служителей, служителей и мы будем собирать кандидатов, и которые просто вот в эти три дня три дни, будут полностью погружены в Святой Дух. А, ще се, ще в Дух. Постоянные, проповеди, постоянные проповеди, постоянные молитвы, молитвы и постоянная хвала. Постоянное поклонение и постоянное общение во Святом Духе. я был на многих таких конференциях в переводе с испанского. Трес вот на испанский. Это три дня. три дня. Три дня погружения в Бога. Три дни, путыванные в Бог. в Бог. Первый раз я попал на такую конференцию в 1992 году. Година, за первый путь попадах, на тази конференция, Это было в городе, Бишкек, в городе Бишкек, на берегу озера Исикуль, в горах, в Панине. Невероятная красота. Невероятно, красиво. Невероятно чистое озеро. И, конечно, невероятно присутствие Божие. И присутствует на Бог. Все кандидаты в том далеком 92-м году были неверующие. Можете себе представить больше 100 человек повече от 100 на, третий день на третий день получили крещение Святого Духа. Просто Бог их просто потопил. потопил в свое Божие присутствие. В Божие присутствие. И уехали они оттуда уже абсолютно обновленными. И там Новыми творениями как в Христе творения в Был я на и в Южной Корее. В Южной Корее. А, и там уже было, конечно, там, ну, Южная Корея это вообще, ну, в те времена это более, почти 90% населения протестантского. 90 в Южной где заповеди в стране «молись и трудись». И именно протестанты подняли эту страну за 50 лет и за 50 до людей. самого высшего уровня. У него. Потому что молились, просто молились и Значит, просто трудились. И там, конечно, на той конференции были в основном верующие люди. Там на конференции было основно хора, Но туда попал один такой интересный там попал один интересный корейцев. От Узбекистана. Он, э, родственники куда-то собираются. И собират, а он говорит, а вы куда едете? И пита, а мы в Сеул полетели. И так, а, от, в Сеул. а что там будет? Ну, что-то интересное. Там что има интересное. <coughs> ну, просто нам сказали, что там будет хорошо. Он говорит, я тоже хочу. Казва, я а этому корейцу было уже за 70 лет. А на 70 ну, ну, давай возьмем тебя тоже. И те казват, да те Дети за него заплатили. А, за него. И привезли его. И, са и на первый день, <laughs> на первый день <laughs> он подумал, что он попал в дурдом. <laughs> говорит, Куда я попал вообще? Куда, вообще? Куда вообще? вы меня привезли? Я хочу, от, я хочу отсюда убежать. Да ну, силу это просто так не улетишь. Но, билеты очень дорогие. Со но второй день он еще там где-то так в уголочке отсиделся. А на третий день, как всегда, произошло чудо. Этот человек у всех нас на глазах преобразился. Вот по-другому как чудо это не назовешь. Вот был один человек. И в один момент он стал другим. И в один момент стал друг. Глаза просто загорелись. В 73 года. Представьте И себе, года. жизнь человека круто изменилась. И человек много Он сопровенил. стал невероятно счастливым. То есть стал невероятно счастлив. И на третий день получил крещение Святым И Духом. И на третий день то получил крещение Святым Поэтому Духа. мы хотели бы пригласить вас я И с Хотел бы еще Наташу, ты скажешь что-то от здесь? Да, пригласить. Трездиас в переводе с испанского – это три дня. Еще раз повторю. Два, Изначально этот, эти три дня предназначались для служителей. А вначале то, эти три дня за служителей. Для восстановления служителей. За восстановления служителей. Кандидатом ты можешь быть только один раз. И кандидат может быть с самого днош. И... Э, знаете, но потом увидели, что оказывается не только служители, но, после видях мы, само служители, но и люди, которые новообращенные, но и хората, който, э, повярвах, они получают рождение свыше, те э, от виш, свыше, и самое главное, они переживают любовь. И те любовь. любовь Бога Отца, любовь на Бог Отец, которая меняет кардинально их жизнь. Которая им. Да, поэтому мы... Э, вы знаете, дв более двух лет не было трездецов в связи с пандемией. И и не там. во всех странах он сейчас проводится. И Но и мы имеем такую привилегию, что именно в Болгарию приезжают. И именно привилегия, что именно в Болгарию, что Поэтому пойдут. на трездец должен попасть каждый человек. На попасть всякий человек. У нас э, дочь. Для мы, для пока ее нет, расскажу. А, ну да, пока не видит меня, я ей расскажу. мы с мужем запланировали, она стала отходить от Бога. И, в общем, мы со служителями, с нашими пастырями посоветовались, и они говорят, ее надо на трездес в Южную Корею. Да, и она вернулась новым человеком. Поэтому, пожалуйста, с 13 по 16 октября. От 13 до 16 октября Мы потом еще вывеска будет. Э, это будет в Арне. <соединяя> да, это стоит 150 евро. евро. <соединя> Но на самом деле это бесценно. <соединя> да, поэтому кто здесь будет и у кого есть желание, прям приезжайте. У <соединя> Я написала в Казахстан своей знакомой. И она говорит, я всю жизнь мечтала, но, наверное, это далеко. И я говорю, знаешь, жизнь, она очень быстро проходит. И я верю, что если у тебя есть желание, то Бог смотрит тебе финансы, желание. чтобы Бог ты добралась. Бог, что финанс, я говорю, давай свои координаты, свой размер, я тебя записываю в кандидаты. Да, она, она тут же отправила. И тебя -за Поэтому у нас, еще раз скажу, у нас есть большая привилегия. И если у вас сердце отзывается, отзывается, от. да, то запишите эти даты, запишите эти даты я и я верю, что Бог усмотрит и финансы, и, и Бог, что все и, да. и все необходимое приложит. И на пути Давайте мы коротко помолимся за это. Да? Чтобы каждый, каждый за кто туда? захотел, чтобы попал на эту конференцию. Виск, на тази Господь, Господи. мы просим тебя. И Потому что Ты обещал, что ты обещал и Твое обетование дай, и аминь, и что да, там, где и двое и или трое, согласятся о чем-либо просить нечто, у Отца ида, Небесного, молят, от, от, небесный, туда будет им, если, поучат, если мы будем просить по воле Твоей. По твоей воле. Тебе за все слава, честь и хвала. Слава тебе. Во имя Иисуса Христа молились. Иисус аминь. Аминь. Тема моей проповеди сегодня. Днешн, тема на а, кто мудрее всех мудрых на земле? Помудр и Я хотел бы вместе с вами открыть притчи Соломона. И искам притчи на Соломон. 30 глава. 30 глава. С 24 стиха. От 24 стиха. И вот здесь вот написано, на проекторе можно прочитать на болгарском языке.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 Наверное, один раз в своей жизни я проповедовал на эту тему. Но это было очень давно. Много я даже не помню, о чем я проповедовал. Ну, вот сегодня утром пришло такое побуждение. И такого побуждения. Опять вспомнить, поднять эту тему. И почему э, Писание, И за что писание считает Муравьев Мудрее всех мудрых. Есть в этом месте такая большая глубина. И во втором месте мы, гуляем мы иногда недооцениваем. Ну, думаем, ну, что там букашки. Вы знаете, я как-то в Казахстане мы поехали с семьей отдыхать в Боровое. И в Казахстан утих мы со туда это Северный Казахстан. Казахстан, конечно, красивейшее место, много очень много озер, много озера. одно из них называется Боровое, И тут, я, сказал, Боровое. я помню, мы там какие-то коттеджики заселились, какой-то домик это был. И а на берегу озера стоял такой большой камень. И такой красивый камень, гулял, красивый камень. И вот за день он так нагревался, и что вечером можно было на него лечь. И он был горячим. и, много ну и можно было погреть там свои косточки. И, и как-то мы накупались. И на мы. И к, э, к вечеру, когда солнце уже начало садиться, и вечер -то, солнце, то вечер я пришел туда и прилег на этот камень. И, я там, и, камок. и заснул. И заспах. Так, вздремнул. Когда я проснулся, было уже темно. Вечер беше и там а, от этого коттеджика включили фонарь один. И, от тази включих и он упал передо мной перед камнем. Пред мен, пред и я проснулся, перевернулся на этом камне Субудихся. и посмотрел под камень. И под а там под камнем ползали муравьи. И, там, а, ползяха под негу. и вы знаете, я был этому очень удивлен. Я с на тула, потому что была ночь, за что -то а муравьи работали. А и они там что-то носят. Ну, но там... Как всегда, да? Как-то Какие-то там, может быть, зернышки, зерны соломинки. Ну, вы знаете. И я просто так смотрю. Я просто и у меня такое умиление. И се... А, и у там умиление. Что муравьи даже ночью работают. Чем дури, признаешь, что работят. И знаете, вот давайте мы вместе еще прочтем... Притча Соломона, 6 глава. И некогда прочитаем шестая глава. И тоже здесь притча Соломона, 6 глава, 6 стиха. От шести стих. И Соломон пишет. «Пойди к муравью-ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника». То есть его никто не заставляет работать. Никто не заставляет работать. «Ни повелителя». Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или поди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силуя она слаба, но мудростью почтенна. Доколе ты ленивец будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь и немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя, и нужда твоя как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Можешь сказать на это аминь? Вы знаете, вот я смотрю на муравьев, как на мудрейших которые мудрее мудрых на этой земле. Потому что Бог в них вложил что-то очень уникальное. Я думаю, для нас, христиан, это очень хороший пример. Вы знаете, вот как я себя помню, да? всю свою христианскую жизнь, мне приходилось очень тяжело работать иногда. Я уже рассказывал, что армии мне, армия, Вообще моя история, уникальна. история уникальна. Иногда сам не верю, что у меня такое чувство, что я прожил несколько жизней. И не живота. Но так было. Но и было. Я думаю, что Бог дал такой богатый, опыт, Мисля, Бог такой богатый опыт. Чтобы я мог посмотреть на человека так многоспектрно. Задомога до клятвы С, С разных сторон. Интересно, в моей жизни было то. Что я когда-то с треском вылетел из одного учреждения. После, после школы я пытался поступить в политехнический, просто, просто за компанию. Четыре друга на, нас было. И мы вчетвером все решили в политехнике. Искахме, да поступим в университет. Я мечтал поступать в медицинские, но, да в медицинские, но мне сказали, туда даже не, не рыпайся. <свят> Потому что ты плохо закончил школу, за много лошу, а училище, в медицинском учатся одни такие головастики. А в медицинские учат много, много хору, даже научини, не пытайся. Ну, я так... Кто не тех и не тех, поступает в политех, правильно, да? непереводимый местный фольклор. Точен привод. Кое-то не стало за ничто Близов политехнический. И вот я не добрал два балла в политехнический. И в той же политехнический не два балла. Uh, и еще Две один мой, мой друг, Саня Прочаков тоже не, не поступил, тоже и приятел, Саня, не добрал. Да uh, его отец был директором мебельной фабрики. Директор на Говорит, ну, а болтусы? И каза, глуп... Раз не глупация. поступили, поступать куда вообще сможете, куда успеете. Ако не тогда... Можете. я даже не знаю как мы туда попали вообще кто нас туда направил скорее всего по его знакомым каким-то связям Может быть, мы поступили в техническое училище, училище номер 21 и мы в училище, номер это было в городе караганда, Два караганда. на подземных электрослесари, на подземные электрослесари. На, то есть наших актеров а, мие это училище находилось в, как сказать, в квартале Майкудук. И мы туда ездили несколько месяцев. И учи, учились там на шахтеров А потом, после, это было а, в июне месяце, нас отправили по Ченкен собирать хлопок. А, Из они собираем хлопок мы помук. Казахстан на границе с В Казахстан на границе с Узбекистаном. Температура поднималась до плюс 55 Температура плюс градусов. А ночью было прохладно реально. И вот мы каждое утро рано утром выходили собирали этот помог хлопок. И стренте мы тоже Нужно одевать специальные перчатки. Требаше, требаше да специальные Знаете, раковицы, когда коробочки хлопка раскрываются, кутики на утварят, и подсыхают, и подсушат, они на концах такие острые. И, на острые. и когда ты собираешь этот хлопок, и собираешь памук, если без перчаток, то можно рассарапать а можешь, то просто свои руки. Очень сильно. И мы собирали, не Uh, и там была очень высокая преступность. И там и маши преступност. Местные нападали на, нас. нападали на нас. Там было несколько училищ. И училища uh, шахтеры. Uh, Такие веселые ребята. Много веселые uh -huh. Дети шахтеров. Майкудузские ребята. Майкудуские и давай они кварт, квартал против квартала драться. И и это были страшные драки, на самом деле. Много страшные, а, сбивания. а я тогда уже был спортсменом. Спортсмен. Тогда я, ну, у меня за спиной уже была а, юношеская сборная по дзюдо, юношеская сборная Казахстана. А и тогда Майкудук, в Майкудуке я начал заниматься карате. И Майкудуке мира забор, по карате, с карате Георгия Лутошкина. А, с чемпиона, по, по карате Лутошкин. Тогда карате оно только вошло. Карате едва и да До этого она было запрещено. Было и конечно я был неверующим человеком. И, и почему-то подумали, что я... Затейник все всех этих драк. И ты, по мысли, хочу, организатор на Может, потому что знали, что я каратист. Может, что знай, хочу, я, с карате. я помню, что когда мы вернулись оттуда, мы там, а оттуда не вернулось 16 ребят. 16, 16 там. пацанов. 16. По 17 лет. Ты нас 17 и, нас и, нас день. и одна девушка, которая заснула под кустом, хлопка. И одному под храста. И у нее случился тепловой удар. И она не проснулась. И искали козла отпущения. И директор технического училища вызвал меня. И директору технического училища я Ведь я знаю, что это ты. И ты Вообще ничего не хочу слушать. Никаких оправданий. Никаких Конечно, мы не можем доказать. Не можем, да, Но я тебя отправлю. Ну, а что ты я тебе обещаю. -те. Я тебя отправлю туда, что ты там, где будешь кормить белых медведей. Где -то, что ты хранишь белые Это будет похуже тюрьмы и он исполнил свое обещание, и той исполнил обещание в т. июле месяце 84 -го года юли, 1984 -го, директор путина. училища технического директор на техническо -то училище. отправил меня в сургут это практически за полярный круг. круг где лето только один месяц лето, лето, лето продолжало а один потом где-то в сентябре начинается полярная ночь и, полярна и вечная мерзлота и Время <laughs> я там должен был служить uh, вот такие у меня воспоминания, И такие воспоминания. не очень конечно приятные не сам много но я все-таки uh, благодарен богу благодарен на Бог. потому что я спускался в шахту за что это в шахту шахта костенко Минор, Мина. И я помню, это была практика. И твабешь такая практика. Мы спустились на 500 метров глубины. И с испусках мы 500 метров дубочина. Вот нас одели в такую специальную робу. У Я помню, что вот на лифте мы спускаемся вниз. с Все как-то жутко. И всечку бешь страшно. Сквозники гуляют. <свят> просто какой-то жуткий холод ногу <свят> вот стра мы куда-то вот так спускаемся вниз и вниз из на потом куда-то вот так сгибаясь пробираемся куда-то и потом смотрим там какая-то лебедка крутится <свят> вагончики вот так с углем туда-сюда шуруют и где-то мы присели сели для того, чтобы нас инструктировали там. Я вот благодарен вот этому шахтеру, который тогда вот, ну, у нас фонарик, фонарики вот такие и на касках специальных. они там в шахте черные все. Только зубы белые и белки глаз. А мы еще пока не черные. Они не мы еще белые, пока. Белые. И сидим на них, смотрим, но ну, такие Ми желтороты. Сидим и, и этот шахтер посмотрел на всех нас. И, и почему-то остановил свой взгляд на меня. И говорит, ты, ты куда ты чего сюда приперся? За что сюда У тебя же глаза умные. И маж умне учи. Тебе учиться надо. Трябодасы учишь. Какая тебе шахта? Да что Я здесь 23 года я отработал. А Все мечтала себе квартиру купить. Мечтаю да А потом инфляция все рухнула. И после инфляции я падла. ничего себе не купил. И ничто не си купих. И сегодня отхаркивают своими легкими. И днес кашлем. Кроме силикоза здесь ничего не заработал. Условно силикоз ничто не получих только. Легочное заболевание. Твое заболевание Дробове, Беги отсюда. Просто куда-нибудь. Просто някуда. Поступай. Учись. Влизи, да И, живи как человек. И живи как человек. Я запомнил эти слова. И, я думи. И вот такой труд. Шахта. Потом армия. То есть труд в шахтах, в, в минога, После армии в опять не, не поступил. После пакта на успех до вляза, в университет. Пошел токарем работать. А как токар. Ученик токаря. Столяр. Стругар. Стругар. Потом просто обычным токарем. И да. Потом через два года стал бригадиром И токарей. И след одного дня стал бригадир. И потом уже через Арафак я поступил в медицинский институт. И после успеха поступил в медицинский институт. С четвертого курса я учился. От 4 курса Параллельно меня приняли в онкологический диспансер в реанимацию работать После медицинским братом. Мы приехали в работе, мед, медицинский брат где в я четыре работ... с половиной года отработал в, в, в еврейской команде Брандорфов. И это была замечательная команда, где мы очень много работали тоже. И там много экип, когда там много Ночные смены я не спал. Смейний, не спал? А, утром а, ехал в медицинский институт учиться. После медицинского приходил домой. А, а думаю, у нас очень маленькие детки. И, а в и Махмед, две Пашка Яня. Паша, Яня. <laughs> и Паша и Аня. И когда даже у меня не было ночной смены. -то нямах, мне тоже иногда не, не приходилось спать. А, все пока не спал. Я о чем сейчас? Я о том, что всю свою сознательную жизнь я работал. Я к этому где-то привык. я не представляю себя без какого-то даже физического труда. физический труд. Сегодня у меня три высших медицинских образования. Одно, одно высшее духовное, одно образование. Высшее духовное образование. По запросу служении э, сестра Юлия ко мне подошла, которая очень хорошо поет. Пастор Геннадий, И доказала, доказала а у вас, вас нет пятого высшего музыкального образования? Пятого высшего образования музыкального? Я говорю, нет, а что? Я сказала, у вас невероятно уникальный природный тенер. Я думала, что вы где-то учились. Я говорю, я нигде не учился петь. Петь меня научила церковь. И научила церковь. Потому что с 91-го года я пою. Каждое воскресенье как минимум. И мне это нравится. Мне нравится славить нашего Господа. И вы знаете, вот в труде, вот неспроста апостол Павел даже так написал. Апостол Павел такая написал. Вот. Каждый... Трудись руками. И, вот, я верю в то, что для христиан это какая-то что-то, знаете, му, именно такая мудрость. Вот я верю в то, что мы, как христиане, верю, как христиане ну, просто обязательно должны что-то производить. Что-то полезное, полезное. Чтобы от нас какая-то польза исходила. Да ну, чтобы это не просто какая-то вот, ну, просто коммерция, купил-продал, купил-продал. В которой объекта, нет, творчества. В нет творчества. Я верю, что мы христиане сотворцы. Но вот так написано, мы так сотворцы. Пиши, че сотворцы. Бог Он творец, Бог, той творец, а мы помогаем Ему, или а не помогаем, помогаем ему творить, не помогаем да творим, или мы что-то производим. Или что произвеждаем. Можете сказать на это «Аминь». Ли вот, аминь? Я верю в то, что мы призваны быть таким большим благословением. Верю, благословение. Я помню вот, вот этот эпизод уникальный. Вспомним, то есть уникальный эпизод. Наверное, вы смотрели этот фильм такой страшный, конечно. Может быть, глетали, страшный фильм, Холодное лето 53 1953 года. Где Анатолий Попанов годину. сыграл свою последнюю роль. Где, где э, Анатолий. Попанов. Анатолий Папанов. И вы знаете, это каторжник, той, uh, работы, политический каторжник, uh, политический каторжник той, который за свои идеи попал в тюрьму и, в затвор, и долго там был. И, много был там, и вот они на каком-то острове отрабатывают. И, острове и помните этот момент, он держит кусок хлеба. И он говорит, ты, ты знаешь, о чем я мечтаю? Я мечтаю выйти из этой тюрьмы. И поработать. И да, по работе. Вот поработать. Да, по работе. Поработать своими руками. Вот так, чтобы до пота. Вы да, знаете, это были его последние слова. После этого Анатолий Попанов упал и умер от и инфаркта этого и падал, и от инфаркт сильно он вложился в эту роль она была ему очень близка. Да, и была близка за него. давайте мы пойдем дальше у муравьев мы чему-то научились на, на дальше будет немножко быстрее и э, второй момент 26 стих. Горные мыши народ слабый, но ставит домы свои на скале. Аллилуйя. Вот горные мыши. Мы вообще с Казахстана переехали, да? Есть мы от Казахстан? У нас почему-то очень в ходу а, мумио. И много при нас используют мумио. Кто-нибудь знает, что такое мумио? Ну это мужчинные испражнения это, на не, это не просто мыши. Ну, не это мыши горные, которые мишки. кушают горные травки, планинские травы, перерабатывают это. Прерабо, прерабо, и одно такое уникальное лекарство. И уникальное лекарство. Которые люди применяют как лекарство. Может быть не все знают, да? Может быть не знают. Поэтому едят еще. И продолжают Потому что да и те, которые потом узнают, лекарство. они уже как-то уже так начинают за что брезговать. Деси, научает, mm. не идут часто. Ну вот про, горный, про горных мышей. Написано, что они слабые. Пишет, что те слабые. Знаете, я думаю, это про образ... Я сейчас вообще про церковь говорю. Говорят церковь -то. О том, что Бог через вот этих насекомых, Че Бог, через эти которых Он сотворил, -то сотворил. чему-то нас, христиан, и нас, христиане. Вот хочет научить. Не, да, не научим. Я думаю, это хороший прообраз упования. Мы считаем, добр, прообраз на когда да? мы действительно осознаем свою слабость. Значит, вот э, в жизни христианина, христианина не может быть перемен. В животе на христианин не может быть промене, пока христианин надеется еще на свои силы. Ладно, то есть, на дьява, на свои силы. И плоть свою делает опорой. И свой правил Или надеяться на какого-то другого человека. Или на некого друг человека. Uh, и прорыв происходит тогда. И прорыв, прорыв тугава, когда мы осознаем свою слабость. Слабост, Конечно, слабость перед Богом. Слабост Бог. Кто я рядом с Ним. И позволяем Ему и позволяем на него делать то, что Он хочет. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И блажен, и блажен человек, уповающий на Господа Бога. Уповала на Бог. Вот когда блаженство приходит. И, вы знаете, Иисус Христос говорит одну уникальную притчу. И Иисус Христос Это написано в Евангелии от Луки, в 6 главе. В от Лука, шестая не, глава. Я даже не буду ее открывать, потому что вы ее все знаете. И там Иисус Христос говорит о верующих, которые слышат заповеди Его, и исполняют их. И Он спрашивает, кому уподоблю Его? Уподоблю Его тому, который строит свой дом на камне. На скале. Знаете, как нашу церковь называется? На <laughs> наша церковь так называется. На скале. И на человек, построил, что на город Варна стоит. Весь целый город стоит на скале. И целый город Варна стоит на канарах. А, стихи и бедствия обходят этот город стороной. И бедствие это. Не идут в то есть град. Что весь этот город стоит на одном очень мощном монолите за что -то, то на мощный монолит но самым мощным монолитом монолит. является кто наш Господь иисус, христос. Господь иисус христос вот скалы разрушится земля поколеблется Смятый, что а слово его а слово тому не поколеблется никогда не Слава нашему Богу. Слава наше Бог. А тот, кто слушает заповеди, то -то слушает заповеди. То есть можно послушать? Можешь да слушаешь. Но не исполнять. Но да, исполняешь. Того подобле говорит Иисус Христос, Шт, а, что прилича, Человеку, который строит свой дом на песке. Человек, кой что то на земле. И пойдет дождь, и поднимутся воды. Завали, и дом тот не устоит. Так написано? Да <laughs> Я ничего не придумываю. <laughs> Этот дом будет разрушен. Это очень хороший прообраз, прообраз что когда наша жизнь построена на мощном, живота не на мощном основании, когда нашим основанием является сам Господь Иисус Христос, какое испытание бы не, не приходило, Моя вера, вера устоит. Она останется непоколебимой. Это может быть война. Это может быть мор. Глад. Это может быть голод. Это может быть землетрясение. землетрясение. Мое сердце будет в совершенно покое. И мое сердце, что будет в совершенно покое. эти испытания они уже сейчас происходят. Эти испытания Но на чем построена твоя вера? как твоя вера? Давайте мы пойдем дальше. Третье насекомое. Это саранча. Света, uh, притчи 30 глава с 27 стиха. Глава 27 стих. И вот интересно, у саранчи нет царя. Скакалци но уступает вся она строена. Но У саранчи нет царя. Ты цар. Но уступает вся она строена. Но излизат всечки вы знаете, вот в книге «Судьи», 7 глава с 1 стиха, глава стих, я вам просто так напомню, опять же своими словами, думаете, напомню, что у Гедеона Гедеон была армия. И армия. Но Бог сказал так. Мне не нужно, чтобы вы одержали победу количеством, тряба, да победите количеством. Чтобы вы потом не подумали о себе слишком много. Да не да не себе Отбери себе, скажи так, что кто не хочет идти дальше на войну, пусть возвращается домой. И, И несколько тысяч сразу ушло. И еще осталось несколько тысяч. И соустановилось, что и вот эта история говорит о том, что м, Бог повелевает Гедеону. История что Бог повелева, на Гедеон? Когда мы подойдем к, к водоему, Когда к э, отдай приказ, чтобы солдаты могли спуститься и выпить, попить воды сколько они захотят, утолить жажду. М -м -м. Кажи на бойницы, да утидут, да и солдаты спустились, и что Господь говорит Гидеону? Кого Господь на Гидеон? Вот те солдаты, которые опустятся на колено, и будут лакать и, и что учат, как собаки как учат, из ладошки своей, от свой ты, э, этих отбери для меня. И сколько их отобралось? Колку, <laughs> Ровно 300 человек. 300 войны, то я и, за и еще несколько тысяч отпало. И, и их отпусти, отпустили домой. И, <laughs> и, и в а вот этими 300, <laughs> 300 Гидеон воевал против многотысячной армии. И, и это, вы знаете, это подразделение по армейским параметрам 300 человек. 300, это, а, это, это не взвод, это не рота, это целый батальон. Твой батальон. Потом он их разделил по 100 человек. После 100 человек это примерно одна рота. Твоя одна рота. Три рота это примерно батальон. С помощью батальона, и через где он гнал целые дивизии, огромные hmm. дивизии и огромные армии. И на гулеми, гулеми армии почему эти 300 солдат обладали такой колоссальной силы <сил> как вы думаете За что ответ на силу? самом деле простой <сил> <сил> они были как саранча <сил> <сил> у саран нет царя да? <сил> <сил> но они выступают строно написано <сил> ну, теса вы знаете вот кому можно было ну то есть это не типично на самом деле <сил> То есть все вот эти тысячи солдат, воинов, они просто вот так упали перед водоемом и пили. И просто пили эту пили воду ртом. Просто с а вот так вот стать на колено и лакать, как собака. Но да. такая на колене и да пьет, как ну, конечно, теологи объясняют о том, что Теология это сохраняется бдительность. Солдат продолжается видеть, что происходит по периметру. Потому что те солдаты, которые склонились, они не видели. Что происходит вокруг? Но я хочу сказать самую главную мысль. У этих 300 солдат было не просто единомыслие. Они не просто мыслили как один. А что они делали? Они делали то, что Бог вложил им в их сердца. Бог повелел им встать Бог, на колено Бог им и, казал, да на колене и лакать с ладошки, как собака. И, да рецепт, и только 300 кучета. человек и 300 в этой многотысячной армии Армия. были послушны. послушны. О чем я сегодня? Эти солдаты были не только единомысленные. Не единомысленные. По Новому Завету можно сказать, что они имели разум Христов. По Новому Завету <laughs> можем докажем, имели Христов разум. И просто исполняли то, что им Господь влагал в, в Духе. Это сила. сила Одно дело воевать просто, как подразделение. Можно просто и совсем другое дело воевать с Господом и быть послушным только Ему. Тогда тебе не нужен никакой полководец, потому что Бог руководит этим Можете сказать на это Аминь? Это очень важная миссия. Я верю в то, что это прообраз мощный, Здоровой Церкви. В книге Деяния написано, что у всех верующих было одно сердце и одна душа. У нас разум Христов. И мы, Христов разум. мы все имеем те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И мы познали, что есть Христос. воля, благая, угодная и, и совершенная. Мы. Аллилуйя! Но самое главное сегодня я хочу важно, поделиться. Это откровение я получил сегодня утром. Утрен, да? И это, конечно, паук. А, <laughs> Кто же еще? <laughs> И написано в 28-м сихе... Паек. паек. Да. паек. Да. Густер? Да. Ну, не знаю, не знаю. На русский <laughs> паек. А, на благорске густер. густер, да. Ну, в принципе, не важно, потому что там примерно мысль одна и та же. <реклама> Притча, 30 глава, стиха. А, притчи 30 глава с 28 стиха. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Но мира в И вот это о чем? какого? Вы знаете, это, <кх> это очень интересно. Много вот как э, паук как лапками э цепляется как поэк хвастается с своей телой. Да, если поверхность потолка такая какая-нибудь рельефная... Я думаю, что и гуштер может по потолку ходить. Но даже если на потолке идеально гладко... Но дуреку и э, многогу гладку не амарирев. Пол каким-то образом цепляется. И ходит по потолку, по стенам, по где-нибудь в углу может свить себе там некогда какую направить сеть, кушту, ловушку. Брежу. И вы знаете, я вот сегодня поделюсь вот этой мыслью. Ну это моя мысль. Может быть, это будет субъективно. Быть, Но мне она достала очень много радости. Тебя много Я думаю, что потолок Если тавана, это потолок наших человеческих возможностей. Твоя тавана на возможности. Но не все живут на потолке своих человеческих возможностей. На на возможности. Я думаю, что христиан можно назвать христиане можем что если ты рожден свыше, че, свыше и ты знаешь живого бога и ты призван жить сверхъестественной жизнью. А, си, при, си призван да сверхъестественн живот. Чудеса в твоей жизни становятся чем-то абсолютно естественным. Не чудеса в животе ставят нечто Потому что для Бога это не, чудеса вообще. За за Бог не чудеса, чудеса вообще. То, что мы воспринимаем за чудеса, Твоя, чудеса. для Него это абсолютно нормально. <laughs> это Его природа она сверхъестественна. сверхъестественна. Бог есть Дух. Бог И, дух, и поклоняющийся Ему и же, призвано него, поклоняться Ему в Духе. И и... В духа Я думаю, мы все помним Евангелие от Марка, 16 глава, помним Евангелие от Марка, где Иисус Христос говорит, что верующие будут сопровождать сии знамения. Иисус и Христос что такие Будут говорить новыми языками, что говорят с новыми языками. Будут изгонять бесов. Что Это сверхъестественно. Я вот работал семь половиной лет и отработал в психоневрологическом диспансере как брать-психиатр. И я видел там реально одержимых людей. И сам там хора, с с Одержимые которые вы прекрасно знали, они, они могли посмотреть на человека и рассказать ему, что он делал вчера. И да расскажет, какого то правил вчера. С такой доскональной точ точностью. И объяснение очень простое. Потому что бесы вчера видели этого человека. И что они делали? И, и просто нашептали этому человеку на ухо. И то, чтобы человек. вызвать вот этот панический страх в человеке. Да. Вот, вот эти одержимые, ну, вот так нагнетая, so рассказывают. Что с человеком было вчера? Что было месяц тому назад? Что было несколько лет? Няколко а години, у человека, которому это говорят, а глаза то все расширяются. Ему, ему а, и для чего это делается? И за Чтобы сказать. За да а вот завтра, а утре, когда бесы увидели, что человек поверил, виждают, че человек повернул, а вот завтра с тобой произойдет самое страшное. А теб, нечто много страшное. Ты попадешь под автомобиль. Ты попадешь под кула. И если человек, человек поверит то с ним завтра это случится. С него, что случится. И вы знаете, в психиатрии, работая в психиатрии, я ни разу не видел, чтобы врачи и психиатры сгоняли бесов. Лекари, де де Доктора осознавали, что что-то происходит необъяснимое. И -то осознавали, что случилось необъяснимое. То, что мы... По-медицински объяснить не можем. Това, не можем да по -медицински. И поэтому сделать ничего. Не можем. Това, <coughs> не можем, да Но слава Богу, что слава на Бога. Бог давал такое дерзновение. Бог давал такое дерзновение. Uh, я помню, это случилось. Все, что я Психиатрическая клиника, которая находилась бы у нас за городом. Клиника, и называлась КОПУ-2. И -2. областное объединение психиатрии. Второй, второй дом. Ну, психиатри... можно не переводить. Психиатрия в Караганда. И там в кавычках лечились. И там Махровые шизофреники. Махровые шизофреники. Эпилептики. От эпилепсия И так далее и тому подобное. И -то, Почему я говорю, что в кавычках? Бачу за что вы в кавички. Потому что, конечно же, там их никто не лечил. За что-то никого не лечил там. А, мы просто водили. Я, к сожалению, мне приходилось в этом участвовать. Я все, что, что, что ух, -ваши просто, <связь> да вы мы, да мы, в карвам в тях. Это была чисто врачебная обязанность. Ну, поступает, например, тяжелый психотически больной. А, Поступив... Болен, и он реально настолько сильный, я силен, что ну, вот я рассказывал как-то, что одна сухонькая казашка, 40 килограмм, казашка, тя, в, би, просто схватила одного милиционера, тяжеленького, и, милици и бросил пролетай, его, и он пролетел и около 6-7 метров, метров, и ударился плечом о стену и эта спината. плечевая кость у него поломалась. И, же, а, кост, кост, и они навалились на нее всей толпой и, ты, -то толпа вот, ахманаха, и заковали ее сайхманали. в наручники и привели, привезли ее к и нам. Нас. И мы сделали ей один укольчик. И на нее. Этот укольчик называется Мадитен-депо. Мадит... Мадитен Мадитен-депо. Пролонгированный нейролептик. Uh... Ты, ты будущий лекарь, ты треба свободно договоришь, такая медицинская Нейролептик. Масленный такой пролонгированный нейролептик, который действует, ну вот сделал один укольчик, правящая инжекция, и человек несколько месяцев лежит как овощ. И человек несколько месяцев лежит как лежит. Вот и вся терапия. И твоя целая терапия. Можно ли это назвать терапией? Можем ли это наречем когда я не знал, я, конечно, думал, что, ну, наверное, это, Наверное, ну, в литературе это описывается, медикаментозная фиксация. Ну, это как бы раньше в цепи в сковывали, а сейчас просто, ну, укольчик сделал, удобно, конечно. хората лечение до но потом, чуть позже, я понял, что это не терапия, Но это не терапия. Я не хочу быть участником э, вот такого. Такого вот лечения. Такой псевдотерапии. Вот такой псевдотерапией. И тогда меня поставили заведующим отделением, я И на отделение. У меня появилась власть. И власть. Я помню, в наш город приехал один мощный евангелист. И в наш город. Ну, очень мощный. Огненный много, такой проповедник. Огненный проповедник. И я взял такое на себя дерзновение и ответственность. И Пригласить этого евангелиста проповедовать в самом тяжелом психотическом отделении. Это было, конечно, очень интересно. Очень интересно. Получил разрешение главного врача. Я а ну, что, что в этом страшного такого? Просто приедет человек, Просто человек и прочитает лекцию. И, прочитает и все. Главный врач говорит, ну хорошо, и ничего, и ничего страшного зашел в отделение И евангелист зашел в отделение. И, а, в по посадили ту. в актовом зале пациентов. Зала, а, и поначалу они начали возмущаться. И ну, возмуща, такая вот. Агрессия началась. Бяха агрессивнее ну, вот, Начали там как-то, ну, неадекватно высказываться. Потом брат начал проповедовать. И брат И знаете, вот я в своей жизни никогда не видел, как психически больные люди плачут. Они, в принципе, вообще не плачут. Они эмоционально выхолочены. Они, в принципе, ничего не чувствуют. И тут я увидел что они начали плакать я раньше думал что это только клоуны так плачут ну ради смеха, смеха. ну то есть у него там помпочка какая-то да он нажимает у него слезы брызгают из глаз но оказывается когда человек долго не плакал и начинает так сильно плакать я увидел что у этих людей слезы брызгали вот так, просто, взял, как просто как струи. Я был просто в шоке. Я, Я не думал, что человек может плакать вообще так. А мысли, че, потозе, Началось какое-то страшное такое рыдание. Несколько человек упало на пол и начало кататься по полу. И Началось освобождение. И Медицинские сестры в страхе просто убежали. И страхе просто потому что такого избегали. они не видели никогда. Осталась только одна медицинская сестра. Одна медицинская сестра. Потому что кому-то надо было остаться. <laughs> Ей просто сказали, ты, да, ты останешься. Потом долстане. расскажешь, просто чем что это не все закончилось. После, что не расскажешь, после, случва, вот после. эта история была. История, И вы знаете, это из области сверхъестественного. Твое и что еще? Как вы возложат руки на больных? Рецепты, боли, не ты. И они будут здоровы. И те, как просто, правда? Простечко. <laughs> Но почему мы этим часто не пользуемся? За что честно используем Ну, слава богу, что мы, мы в своей клинике пользуемся. конечно, слава этим. Богу, Регулярно. регулярно. Не просто предлагаем. Используем. Если вы хотите, мы можем за вас помолиться. Кто-то отказывается, а кто-то соглашается. Читаем место из Писания, мажем елеем и молимся во имя нашего Господа и Иисуса Христа. Не всегда, но иногда Бог исцеляет. Потому что Бог верен. У кого есть вера, тот получает исцеление. И смотрите, как написано. И виште, как пищи. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. может не может и И вот здесь, вы знаете, это область сверхъестественная. Мы движемся по потолку человеческих возможностей. И вы знаете, верующие обладают такой властью и такой силой, и сила, которой нет в этом мире. И, конечно, то, что цари бы хотели бы иметь тоже. Я думаю, что практически любого царя ну, привлекает эта мысль. То есть Я могу купить себе все, что я захочу. Чем че можно си Любой поиска. царь на эпуге своей власти. И и Становится очень богатым. Стало много богат. Может купить себе какой захочет дом. Может что такое Какую, -то какую -то поиска, захочет машину. И все, что захочет. И какой-то Но что царь не может купить? Но как вот, что царь не может купить? Как один кавказец сказал. Единый человек вот как-то А вот говорят, здоровье за деньги не купишь, за паренья купишь. У здоровья за деньги не купишь. Царь не может купить себе здоровье не может, может купить не себе, может, себе купить долголетие здравие. или вечность. Долголетие <laughs> может купить или вечность. Рано или поздно любой царь умирает. Рано или поздно всякий царь умирает. Если приходит какой-то болезнь, какой болезнь, то царь ничего не может сделать. Царь царють ничто не может направить. И тут появляется какой-то там Евангелист, о котором он услышал, что он возлагает руки, что он возлагает сетаси, и люди получают исцеление. А ну-ка, позовите его сюда. И так вот паук оказывается в царских чертогах. И Правда. Ну, я даже сегодня не об этом. Я уже я заканчиваю. Затула. Последняя мысль. И, последняя и она написана во, во втором послании к Тимофею. И во втором послании к Тимофею. 4 глава 6 стиха 4 глава 6 стих апостол павел па ибо я уже становлюсь жертвой и время моего отшествия настало подвигом добрым я подвязался течение совершил веру сохранил добро вер пазих а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Вот я сегодня про это. Я заканчиваю такой мыслью. Да вот да жил апостол Павел. И показал нам очень мощный, добрый пример. Я хочу сказать, что этот человек ходил по потолку своих возможностей. Вот церковь призвана к этому жить. И Мы призваны жить по потолку своих человеческих возможностей. Вот я глубоко осознаю вот, свою жизнь. Например, я очень много молюсь за больных. Скажу так, некоторые из них получают полное исцеление. Многие из них получают частичное исцеление. И многие вообще ничего не получают. Я понимаю, что я иногда поступаю как человек. Думаю как человек. Мисля как человек. Говорю как человек. Говоря как человек. И поступок мой был чисто человеческий. И э, мой поступок По плоти. По плот, но но по я плот. предложил но человеку помолиться за него, да се за него. Помолиться за изгнание Беса. Да У да да, да многих э, одержимых я их чувствую. И хората, бесов, я, я поначалу э, молюсь за изгнание Беса. Се моля за Потом на бесы, вхожу в контакт с этим человеком. И, после този человек, и я говорю этому человеку. И на человек, очень важная мысль, много важна мысль. Тебе надо сразиться с дьяволом. Да се сразиш с дьявол, лично. лично. И пока ты не одержишь эту личную победу, и не победишь лично, дьявол не оставит тебя. Дьявол да те остави. Бесы будут тебя атаковать. А Слово Божие говорит очень просто. Смиритесь под крепкую руку Божию. Противостань дьяволу. И убежит от вас. Просто повернись дьяволу. И скажи ему сам лично. Я не буду этого говорить. Ты скажи. Сатана пошел вон из моей жизни. Именем моего Господа Иисуса Христа. -то на, Господь Иисус Христос. на мне лежит защита его драгоценной и крови. Ты поражен, дьявол. На него это с Уже на две тысячи лет тому назад тысячи ты поражен. И некоторые люди повторяют, и некоторые хора повторяют. сознательно, потом дома, потом возвращаются и, и делятся. После и говорят, и это такой мир пришел, таков мир и, и такая поменят. благодать. От депрессии не осталось и места. Я-то думал, от чего у меня депрессия? А это, оказывается, бесы меня мучили. А теперь они даже близко ко мне не подходят. У меня радость. И радость. Слава Богу, правда? Слава Богу. Вы знаете, церковь призвана ходить по потолку. Церковь <laughs> по таванам. Мы пробуем. Я Мы всего лишь стараемся делать все возможное со своей стороны. Поэтому, направим всичку, возможно, свою страну. Господь, Ты мне сказал возлагать руки. Ты сказал мне помазать Илеем. Я и это сделал. Я верю в то, что дальше и это веру, уже напред, работа Святого а Духа работа и, верен и верен, верен. обещавший. Помоги, не верю этого человека. Но когда есть вера, Слово Божие всегда работает. Обетование Божие всегда есть да и, да и аминь. Итак, я вот сегодня о мудрейших, и днес мудрите, те, которые мудрее всех мудрых на земле, помудрят, на земля, о муравьях, мравките, чтобы нам хорошо трудиться с вами, правда? С дат, с заедно, и получать от этого колоссальное удовлетворение, да этого что мы приносим что-то хорошее и полезное на этой земле. От нас mm -hmm. все Второе это что? Второе какое? Горные мыши, Планинские мишки, которые строят свои дома на скале. Строят, кажется, это на прообраз которой... упования. возлагаем свою надежду на, на, на нашего Господа. Третье, Наше Господь, и третье, третий это кто? Саранча не имеют царя, царь, но выступают все стройно. Мощная монолитная армия. Мощна армия. Бог э, берет не количеством, правда? И даже не силой, даже не силой но духом. Но духом. <laughs> так написано. Так У нас должен быть дух единый с, да един с Господом. Дух святой в нас. Мы храм всемогущего Бога. Дух, И нас. Дух Божий, вот он сейчас дует Дух, <laughs> на нас. Вечерный. Он обитает в нас. И четвертое. И четвертое. Самое главное. Будьте как по пауки. <laughs> Будьте, Хорошее бояться. пожелание сегодня, правда? <laughs> Или ходите по потолку своих человеческих возможностей. И, И ходите на таваны, на возможностей. делайте то, что Господь нам сказал. Как бы это ни казалось глупо. Стыдно. Срамну, Господи, ну как, я вот сейчас Господи, скажу. Как ты кажет вам? Ну не стыдитесь, Господь Иисус, Христа, Иисус Христос. И я верю в то, что вот, пау, который цепляется лапками. Как апостол, лапочки, Павел. Как -то апостол Павел. Он оказывается в чертогах самого Небесного Царя. Царя-Царей. На и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Онный. Води в радость Господина Своего, добрый и, и, натраты, и верный раб. Води и... в радость Господина Своего, добрый и верный раб. Да, влезешь, Давайте мы встанем сегодня. Помолимся нашему Господу. Yes, помолим на если у кого не недостает мудрости, написано, а то не просите у Господа просто. просто, просто И Бог это. даст вам. Бог... Мудрость, сходящая свыше. Мудрость, Гибнет народ мой, написано, от недостатка ведения. Насколько нам нужна мудрость Господня? Насколько нам нужно ведение? Ви... Ведение – это фишки. вот когда Господь дает сверхъестественное знание. Слово Бог, мудрости да, знание, мудрость. хочет водить нас Духом Святым. И дух. А мы иногда своими мозгами начинаем думать. Давайте просто сейчас откроемся для Духа Святого. Спорим спасибо тебе, спасибо дорогой Господь. Дух. Можно не приводить. Аллилуйя. Мы благодарим тебя за твое Божие присутствие. Сегодня было такое мощное прославление. Дети так прекрасно хвалили Тебя, Господь, Отец Асана. Прямо сейчас Ты здесь, потому что Ты обещал, что там, где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты уже посреди нас. И все, что мы не попросим у Тебя, Ты дашь нам, если мы будем просить по воле Твоей. Господь, мы просим у Тебя мудрости сегодня. Мудрости для того, чтобы исполнять Твои слова, Твои заповеди, Господь, очень. Дай нам воистину быть, Господь, такими трудолюбивыми, как муравьи, которых Ты создал, как пчелы, которые создают такой прекрасный мед, которым питаются даже цари земные, Господь. -отч. Дай нам быть, Господь, как горные мыши, которые строят свои жилища на скале. Наша церковь так называется – на скале. Господь, пусть это будет самое твердое основание, которое есть Слово Твое, Господь. -отч. Дай нам всегда стройно выходить, как саранча, Господь. -отч. Дай, чтобы у церкви Твоей была... Одна душа и одно сердце, Господь. Отец. Аллилуйя, Отец. И Господь, дай нам жить на пределе своих человеческих возможностей. Жить в сверхъестественной области. И Господь, пусть через нас всегда проходит Твоя освобождающая сила. Потому что мы и сегодня помазаны, и Ты помазал нас, что мы шли и проповедовали, лето Господне благоприятное, отпускали измученных на свободу, исцеляли сокрушенных сердцем, как написано Господь. Спасибо тебе, всемогущий Бог. Так что Господь и слепые, Господь прозревали, Господь, и глухие начинали слышать. Мы верим, Господь, в эти все сверхъестественные, сверхъестественные чудеса, которые, Господь, реальны для Церкви Твоей, потому что она также сверхъестественная. Невеста Господь, нашего небесного Царя, спасибо Тебе за Слово, которое мы можем сегодня читать, над которым мы можем размышлять и получать обильные благословения. Прими за всю славу, честь и хвалу Господь и величие. Мы молились во имя Отца, Сына и Святого Духа, и народ Божий да скажет Аминь. Будьте благословенны, слава Богу. Давайте мы воздадим Ему славу. Давайте помолимся за наши финансы и пойдем пить.